Основной целью и задачей любого государства является защита своих подданных, защита их прав, их свобод, имущества и жизни. А потенциальный противник не всегда находится за территориальными границами. И история знает достаточно ярких примеров, когда величайшие империи и могущественные державы были не в пропасть хаоса, произвола и беззакония, агрессии изнутри. В Генуе во время саммита большой восьмерки власти не могут взять под контроль местные университеты, в которых забаррикадировались сотни недовольных студентов. Интересный нюанс. Студенты, участвовавшие в восстании 40-летней давности, сегодня занимают ключевые посты в политике, СМИ, образовании и культуре. На прошлом веке у них были другие причины выходить на улицы и строить баррикады. Около 300 человек в финансовом центре Италии поджигали машины и магазины, превратив, по словам жителей, обычный район в тихий субботний день в зону военного конфликта. А все ли на самом деле спокойно в сердце Европы? Вспомните, как разъяренная толпа громила магазины, поджигала автобусы, устраивала массовые беспорядки. И, наконец, власти официально заявили, что они не справляются. Паника, полная неразбериха. Жители высокоразвитой культурной Франции в какой-то момент осознали, что их государство не способно обеспечить им безопасность. В те роковые дни напрашивался очевидный вывод. Силы внутренней безопасности Франции не справились с поставленной задачей — охранять спокойствие мирных граждан. Они не смогли полностью воспрепятствовать распространению беспорядков на улицах города». Массовые беспорядки и групповые нарушения общественного порядка заключаются в совершении значительной группы лиц толпой дерзких нарушений общественного порядка и препятствовании действий органов власти. Участники массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка в ряде случаев предпринимают попытки подорвать авторитет представителей власти, оклеветать их и даже учинить над ними расправу. При исследовании массовых и групповых нарушений общественного порядка обращает на себя внимание то, что в настоящее время они характеризуются рядом отличительных признаков, к которым относятся первое. Возросшая жестокость организаторов и активных участников по отношению к людям. Полное пренебрежение к духовным ценностям, причинение значительного материального ущерба. Второе увеличение числа участников беспорядков, составляющих толпу, на фоне и под воздействием которой совершается их преступное деяние. Третье. Политизация действий участников беспорядков, особенно в начальной стадии их развития. Четвертое. Профессионализация организаторов и активных участников беспорядков, о чем свидетельствует тщательная предварительная подготовка массовых и групповых нарушений общественного порядка, включая даже изучение деятельности органов правопорядка. Пятое. Техническая оснащенность и вооруженность участников массовых беспорядков, то есть использование заранее подготовленных предметов нападения, камни, палки, цепи и так далее. Именно так можно охарактеризовать массовые и групповые нарушения общественного порядка, произошедшие в городе Минске в апреле 1996 года, в октябре 1999 и в 2006 году, а также в Киргизии, Франции и других странах. В целом же можно сделать вывод, что массовые и групповые нарушения общественного порядка, принимая характер беспорядков, представляют большую угрозу безопасности и правам граждан, экономике, а также стабильности государственной системы. Согласно нормативным правовым актам, регламентирующих служебно-боевую деятельность внутренних войск, соединения и воинские части привлекаются к выполнению задач при чрезвычайных обстоятельствах, социального характера, для пресечения групповых неповиновений и массовых беспорядков осужденных, обезвреживания осужденных, захвативших заложников в исправительных учреждениях, пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка, пресечения захвата и угона воздушного судна, розыска и задержания бежавших осужденных и лиц совершивших особо тяжкие преступления, если район или место их вероятного нахождения установлены. Для выполнения вышеперечисленных задач, как правило, проводится специальная операция. Специальная операция – это комплекс оперативных, разыскных, режимных, войсковых и иных мероприятий и действий, осуществляемых органами внутренних дел совместно с соединениями и воинскими частями внутренних войск и другими взаимодействующими силами в ограниченное время по общему замыслу и под единым руководством. К силам и средствам, привлекаемых к проведению специальных операций, относятся личный состав органов внутренних дел либо государственной безопасности, военнослужащие внутренних войск. Личный состав в специальной операции действует как совместно с сотрудниками ОВД под единым руководством, так и самостоятельно. При проведении специальной операции внутренние войска могут выполнять задачи по оказанию помощи сотрудникам ОВД в локализации очагов массовых беспорядков, осуществлению несения патрульно-постовой службы, Усилению охраны зданий, государственных органов, сберегательных банков, радио, телевизионных, телефонно-телеграфных станций и других важных объектов. Осуществлению конвоирования задержанных. Охране фильтрационных пунктов. Оказанию помощи сотрудникам ОВД в рассредоточении толпы и вытеснении ее из района специальной операции. В задержании инициаторов и активных участников массовых беспорядках. Подготовка личного состава осуществляется в ходе занятий по боевой подготовке, а также на практических занятиях и тренировках. Рассмотрим возможные варианты действий внутренних войск при выполнении данных задач. Для оцепления района массовых беспорядков или блокирования его отдельных участков применяется войсковая цепочка, как вид построения. В зависимости от интервала между военнослужащими существует редкая цепочка свыше 2 метров, нормальная 1-2 метра и усиленная до 1 метра, а также в одну или несколько шеренг. При построении цепочки руководитель указывает рубеж, на котором она должна выстраиваться, ее вид – редкая, нормальная, либо усиленная, порядок и способ выдвижения личного состава на указанный рубеж. Для успешного отражения нападения, а также для защиты военнослужащих от поражения камнями, арматурой и другими предметами, а также для выполнения специфических задач могут применяться следующие виды групповых построений. Команда «Забор» – вправо или влево, Применяется для группового построения с целью вытеснения толпы на ограниченном пространстве, а также для отражения нападения группировки противника. По данной команде военнослужащие смыкаются в шеренгу в сторону, в указанную командиром. При этом щиты накладываются друг на друга. Наблюдение за противником осуществляется через прозрачный щит, либо смотровые отверстия. Команда «Камни» применяется с целью защиты ног и корпуса от одиночных летящих предметов, по данной команде военнослужащие встают на правое колено и ставят щиты на землю, немного наклонив к себе. Команда «Вал» применяется для более эффективной защиты военнослужащих от поражения летящими предметами, создания заслонов на пути ударных группировок противника с последующим перестроением для вытеснения и рассеивания. Команда «Шахматы» применяется для перестроения военнослужащих с целью отражения нападения противника. По этой команде производится перестроение личного состава в две шеренги, особенность которого состоит в том, что военнослужащие, стоящие во второй шеренге, располагаются не в затылок впереди стоящим, а между ними. Для быстрого и организованного выполнения команды необходимо произвести расчет личного состава подразделения на первый и второй номер. Команда "Кольцо" применяется с целью окружения, локализации групп нарушителей общественного порядка для последующего задержания. По команде "Кольцо" военнослужащие, находящиеся на флангах строя, продолжают движение с той же скоростью, что и раньше, а в центре боевого порядка делают приставной шаг заметно короче. Боевой порядок группы рассредоточения приобретает форму полумесяца, а затем военнослужащие, действующие на флангах, двигаются навстречу друг другу, замыкая тем самым кольцо вокруг правонарушителей. При выполнении всех действий по рассмотренной команде щиты у военнослужащих должны быть сомкнуты и обращены внутрь кольца. Команда «Круг» применяется для круговой защиты личного состава и находящихся за линией боевого порядка внутри круга граждан, объектов и т.д. Перестраивание производится путем образования фигуры в форме круга, при этом щиты располагаются наружу строя. Команда выполняется аналогично кольцу, только движение приставными шагами и смыкание флангов осуществляется в обратном направлении. Команда «Коридор» применяется для образования свободного прохода в местах действий личного состава. Проходы могут использоваться для вывода из опасных зон нейтральных лиц – женщин, детей. А при необходимости для беспрепятственного передвижения собственных сил и средств. Выполнение перестроения осуществляется из двухшереножного строя. По команде «Коридор» первая шеренга остается на месте, а вторая поворачивается кругом, делая 2-3 шага вперед и принимает положение к бою. Задачи привлекаемых к специальной операции силы средств определяются, исходя из масштабов массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка, количества и характера преступных проявлений со стороны участников. При проведении специальной операции группировка силы средств состоит из групп оцепления, блокирования, рассредоточения, маневренной, изъятия, охраны, конвоирование, патрулирование, применение специальных средств, разграждения, разведки, связи, стрелового и технического обеспечения, а также резерва. Для обеспечения действий специальной операции создаются фильтрационные и медицинские пункты. При проведении специальной операции войсковые силы используются централизованно для решения главной задачи в короткие сроки. Оружие, боевая техника и специальные средства применяются только в исключительных случаях по указанию руководителя специальной операции. Тактические способы действий сил и средств в специальной операции по пресечению массовых беспорядков можно условно разделить на контактные и неконтактные. Контактные способы заключаются в введении специальных группировок сил и средств правопорядка непосредственно в толпу с целью ее рассредоточения и рассеивания. Неконтактные способы предполагают воздействие сил правопорядка на толпу на расстоянии посредством специальной техники и иных предусмотренных законом средств. Водометов у звукоусиливающих установок, резиновых пуль. Применяя такие средства, силы правопорядка постепенно перемещают толпу в заданном направлении, рассредотачивают и рассеивают ее участников. Однако наибольший эффект дает комбинированное использование контактного и неконтактного способов в зависимости от складывающейся обстановки, характера и масштабов массовых беспорядков. Основу действий войск в специальной операции составляет массированное применение сил и средств для рассечения толпы, рассредоточения участников беспорядков изъятия и задержание организаторов. Рассмотрим предназначение и действия личного состава в каждой группе. По указанию руководителя спецопераций происходит оцепление района ее проведения. Группа оцепления войсковыми цепочками перекрывает улицы в целях воспрещения прохода граждан в район спецопераций на указанных рубежах и может быть силой от взвода роты и более. Личный состав вооружается средствами индивидуальной защиты и резиновыми палками, а при необходимости и табельным оружием. Группе могут придаваться служебные собаки, средства связи, инженерные заграждения. Группа может усиливаться бронетранспортером и автомобилями, незадействованными в группе рассредоточения, которые будут использоваться для перекрытия улиц либо дорог. Подразделения, выделенные в состав группы, выполняют свои задачи, действия войсковыми цепочками и нарядами. Наряд на КПП, пост охраны, патруль. В зависимости от важности перекрываемых участков и условий обстановки могут одна за другой выставляться войсковые цепочки, используются канаты, тереносные заграждения, также приданные транспортные средства. Выход граждан из района оцепления разрешается через КПП. После того, как район массовых беспорядков будет оцеплен, представитель органов внутренних дел обращается к толпе с требованиями прекратить бесчинство и разойтись предупреждая, что в противном случае будет применена сила. Если в ответ на это характер действий правонарушителей и поддерживающих их граждан не изменится, либо приобретает особо дерзкий, опасный характер, руководитель спецоперации отдает распоряжение на пресечение беспорядков путем ввода в район основных сил. Получив распоряжение руководителя спецоперации о начале действий, группа рассредоточения развертывается в определенном решении боевой порядок. Группа рассредоточения может иметь различные построения сил и средств. Первое. При рассредоточении толпы впереди бронетранспортеры, а за ними пожарные машины с водометными установками. Либо, как видно на экране, используется только автомобиль цунами. Личный состав в специальной экипировке может располагаться в колонне либо углом вперед. Такое построение групп спецопераций обеспечивает быстрое рассечение толпы, а затем вытеснение ее в одном или нескольких направлениях. Второе. При вытеснении толпы личный состав специальной экипировки находится в шеренге с интервалами, обеспечивающими удобство действий и применение специальных средств. Бронетранспортеры, специальная техника находятся в цепи. Бесчинствующую толпу еще раз предупреждают о применении сил и специальных средств. При отказе прекратить беспорядки руководитель спецопераций подает команду на использование специальных средств. Группа применения спецсредств. Состоит из расчетов и может находиться в составе групп оцепления, как в нашем варианте, либо рассредоточения и в местах скопления наиболее активных групп нарушителей общественного порядка, в готовности к применению спецсредств, с учетом местности, направления ветра и других факторов. Численность расчета 2-3 человека. Экипировка группы состоит из резиновых палок, специального вооружения, защитных шлемов, противогазов, средств связи и средств оказания первой медицинской помощи. После применения спецсредств военнослужащие группы рассредоточения начинают движение четким, замедленным шагом на бесчинствующую толпу, выполняя одновременно и четко приемы с резиновыми палками и щитами для усиления психологического воздействия на толпу, а также применяя в их целях самозащиты. С целью усиления психологического и дезорганизующего воздействия на бестинствующую толпу включаются сирены и фары, прожекторы, бронетранспортеров и специальных автомобилей. По достижении цели группировка силы средств в боевом порядке вытесняет толпу в намеченных направлениях. Для оказания помощи группе рассредоточения в образовавшееся пространство, в коридор, могут вводиться резервы. Группа изъятия вводится в действие одновременно с подразделениями групп рассредоточения или после образования ими коридора. Группа изъятия предназначается для изъятия организаторов беспорядков, активных нарушителей порядка и передачи их для конвоирования на фильтрационные пункты. В нашем варианте группа изъятия действует совместно с группой рассредоточения, производя изъятие организаторов и активных участников. Создается, как правило, несколько групп изъятия, по 4-6 человек в каждой. Группа вооружается резиновыми палками, индивидуальными средствами защиты, противогазами, имея при себе спецсредства. Задержание организаторов и активных участников массовых беспорядков является наиболее трудной задачей. Иногда такие лица пользуются активной поддержкой значительной части толпы. В подобных случаях могут быть применены специальные средства, использование которых ослабляет сопротивление участников массовых беспорядков и облегчает действие группы изъятия по задержанию наиболее агрессивно настроенных лиц. Изолировать некоторых организаторов и их активных участников беспорядков при рассечении толпы иногда оказывается невозможно или нецелесообразно. В этом случае они фиксируются сотрудниками группы наблюдения, фото и видеодокументирования. Если правонарушители оказывают сопротивление, то личный состав применяет приемы рукопашной борьбы, резиновые палки и другие специальные средства. После изъятия зачинщиков беспорядков из толпы их помещают в специальные транспортные средства и конвоируют на фильтрационные пункты силами караулов, специально назначенных из групп конвоирования. Группа конвоирования предназначена для конвоирования задержанных организаторов и активных участников беспорядков на фильтрационный пункт либо в территориальное ОВД. Состав и численность группы зависит от опасности и количества конвоируемых нарушителей, обстановки в районе, характера маршрута следования и его протяженности, а также времени года, суток и условий погоды. Конвоирование осуществляется специально назначенными караулами пешим порядком, либо на автотранспорте, причем организаторов и активных нарушителей порядка конвоируют отдельно от других участников беспорядков. Группе может при необходимости придаваться инструктор со служебной собакой, личный состав группы вооружается табельным оружием и боеприпасами, обеспечивается стальными шлемами и наручниками. Группы рассредоточения продолжают рассеивать, разрозненные группы граждан последовательно очищая улицы, площади, проезды, переулки. По мере нормализации обстановки часть войсковых нарядов снимается, высвободившийся личный состав используется для усиления патрульно-постовой службы, либо выводится в резерв. Специальная операция считается законченной, когда нормальная жизнь в районе ее проведения восстановлена. Командиры дают команду на проверку наличия личного состава, оружия, боеприпасов, техники. Ставят задачи командирам подразделений воинских частей на организацию марша в пункты постоянной дислокации. В заключение необходимо отметить, что успех в специальной операции будет зависеть прежде всего от уровня поддержания высокой боевой готовности в подразделениях, слаженности и обученности личного состава. Умение командиров подразделений организовать, и умело руководить действиями личного состава в специальной операции, а также поддержание тесного взаимодействия с органами внутренних дел, государственной безопасности. Кроме этого, систематическое проведение со штабами, органами управления, воинскими частями, подразделениями и взаимодействующими органами практических занятий, тренировок, командно-штабных и тактико-специальных учений. Эти парни, которых называют ВВ, ведь не боги такие, как ты. Эти парни. Учают рубеж, выполняют.